Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, мне недавно ко мне на обзор попал корпус от фирмы Deepcool, а именно белый Deepcool Earl Case с RGB подсветкой. Возможно часть из вас уже видела его в обновленном гайде по сборке компьютера, но остальных приглашаю посмотреть, что же он из себя представляет. Сразу скажу, что корпус мне предоставила компания Deepcool, но не считайте, что это как-то повлияет на мою объективность. Я постараюсь рассказать обо всех его плюсах и, конечно же, минусах. Итак друзья, начнем с внешнего вида. Первое что бросается в глаза это закаленное стекло с правой стороны. Хотя сейчас этим никого не удивишь, но обычно его ставят на более дорогие модели. Данный же корпус обойдется вам примерно в половиной тысячи рублей и для его ценового сегмента закаленное стекло это явное достоинство. Что ж, до левой его стороны, то она выполнена из металла и не имеет каких-то отверстий или перфорации для вентиляции. Передняя панель также выполнена из металлического листа, хотя может визуально показаться, что это пластик. И она почти не имеет вентиляции, хотя что мешало ее сделать, например, тут или тут, вовсе непонятно. Но производитель, видимо, в угоду шумоподавлению и внешнему виду, оставил лишь небольшое вентиляционное отверстие в нижней части корпуса. Что явно мало для организации нормальной циркуляции воздуха из передней части корпуса в заднюю часть А вот верх корпуса меня порадовал Тут имеется достаточно большое окно для вентиляции с антипылевым фильтром А фильтр, к слову говоря, сделан на магнитном креплении Что на самом деле очень удобно и за это огромный плюс Поменять и промыть его можно буквально за несколько минут И это просто счастье для любого владельца Также на верхней крышке расположены два июля USB порта. Один версии 2.0, другой версии 3.0. Кнопка включения, выходы на микрофон и наушники, а также кнопки для управления подсветкой. Очень интересно, что все разъемы и кнопки, они имеют подсветку. Так что тем, кто любит сидеть в темноте по ночам, теперь будет проще нащупать, а точнее увидеть данные разъемы. Нижняя часть данного корпуса также оснащена фильтром под блоком питания. У него крепление уже чуть попроще, но в целом обслуживанию и съему это никак не мешает. Ножки тоже очень даже высокие, порядка 2-2,5 сантиметров, так что доступ воздуха к блоку питания в принципе обеспечен. Также здесь мы видим интересную особенность корпуса. Это крепление стойки для 3,5-дюймовых дисков, которые, как вы уже наверное догадались, можно при необходимости немного сместить, чтобы освободить больше места для блока питания и его кабелей. Это может быть полезно обладателям блоков питания большой длины или владельцам модульных блоков питания, которым сложно просовывать руки для подключения кабелей питания непосредственно в сам блок. Расположение блока питания, как вы уже наверное догадались, здесь нижнее, ну а что касается самой стойки, то количество возможных к установке 3,5 дюймовых дисков это две штуки, что для обычного пользователя более чем достаточно, но если вы захотите организовать какой-то рейд массив, то явно нужно поискать что-то другое. Каждая салазка здесь оснащена прорезиненными прокладками под отверстиями для крепления, которые помогут избежать чрезмерного шума и вибраций. Вот как-то так плавно мы переместились внутрь корпуса, где нас с лицевой части встречает кожу, отделяющий блок питания от основного содержимого. Здесь на нем две салазки для 2,5-дюймовых дисков, обычно сюда лепят SSD-накопители. Салазки данные легко снимаются и легко одеваются, куда легче, чем на моем предыдущем корпусе Aerocool P7C1. Там хотя и было такое же крепление на один болт, но попасть салазкой в пазы на кожухе было намного сложнее Правда, одна проблема у обоих корпусов общая. Провода накопителей мешают проводам на нижней части материнской платы формата ATX, то есть тем, что отвечают непосредственно за подсветку, переднюю панель, USB разъемы и так далее. А это, как по мне, не очень хорошо, то есть можно было этого избежать. Внутри корпуса также есть еще одна интересная вещь. Можно сказать, что фишка многих корпусов от Deepcool, а это косая передняя панель. Основная задача которой, часть кабелей и расположенные спереди вентиляторы от любопытных глаз. С первого взгляда все очень правильно и логично вот только на практике, особенно в белой версии, всплывает недостаток, то есть незакрепленные провода все равно видны через крупную сетку с близкого расстояния хотя с большей дальностью все становится более лаконичным, но сказать, что все это работает на 100% я на самом деле не могу то есть провода все равно придется укладывать достаточно красиво в центре данной панели находится окно и нет не думайте оно здесь не для установки вентилятора а для установки видеокарт длина которых превышает где-то 31 сантиметр отмечу что на черной версии данного окна не было и там длина видеокарты свыше 30 сантиметров была на самом деле проблемой тут все круто друзья вот только моя 32 сантиметровая азоток не влезла буквально на 1 сантиметр у нее выпирал верхний кожух и цеплялся за данную панель. То есть мне пришлось снять все-таки окошко и просунуть карту вовнутрь. Обидно, не правда ли? Понятно, что производитель молодец, что исправил косяк во время производства таким вот способом, но заложение нишу под видеокарту, равную примерно 32-33 сантиметрам, то не нужно было бы вообще лепить данное окошко, благо длина 95% видеокарт не превышает там 32 сантиметров. Отодвинув косую панель на пару сантиметров вправо, конфигурации корпуса они ничего бы не поменяли, то есть все осталось бы в принципе так же как и есть. Отмечу, что данное окно, оно есть на белом ерлкейсе и на черном версии 2, обычное черная его не имеет. Подытожив, скажу, что в данном корпусе можно разместить видеокарту длиной до 33-34 см и кулер процессора высотой до 165 мм, что в целом более чем достаточно для какой-то обычной сборки. Единственное, что мне не понравилось, это то, что у данного корпуса, как и у моего старого дипкола Tesseraq TSW, не так много места за задней крышкой, то есть приходится прилагать серьезные усилия, чтобы разместить там все провода нормально и поставить ее потом на место, чтобы она встала и ничего не выпирала. Теперь давайте более подробно остановимся на вентиляции данного корпуса. Производитель на заводе установил два 120-мм вентилятора, задний 4-пиновый с RGB-подсветкой, передний без подсветки, поскольку его просто не видно, или с тремя пинами питания. Ну или сам тут уже кому как нравится. Как по мне, выбор на самом деле неплохой. Спереди можно также установить еще два вентилятора на 120-мм, или демонтировать тот, что есть, поставить туда 360 мм водянку. Однако оба варианта, как по мне, достаточно глупые. отверстий спереди нету, и поэтому лучше там все оставить как есть. А вот с верхней крышкой можно реально поиграться. Производитель предусмотрел тут установку 220 или 240 мм вентиляторов. Ну и, соответственно, 240 или 280 мм радиатора системы водяного охлаждения. Но, как я считаю, засунуть сюда 360 мм радиатор также вполне возможно и это реально. Да и за формой верхнего окна угол водянки будет закрыт крышкой примерно на одну шестую, но ничего катастрофического в этом не будет то есть на производительности водянки это навряд ли как-то скажется но если идеи установки водянки вы не горите или у вас нет денег, то я бы советовал все-таки сверху поставить пару вертушек и тем самым полностью компенсировать закрытость передней панели и недостаток вентиляции внутри корпуса. Также в плане вентиляции меня радует то, что стойко жесткими дисками она обдувается передним вентилятором и также имеет собственную перфорацию сверху на кожухе для отвода тепла. Стоит также отметить, что задний вентилятор можно поднимать и опускать по высоте на пару сантиметров, что удобно, если у вас кулер с большой башней, то есть можно будет создать единый поток для отвода тепла от кулера. Теперь давайте перейдем к еще одной фишке корпуса, а именно подсветки. В моем случае подсвечен лишь задний вентилятор и небольшая полоска на передней панели корпуса. В черной версии в комплект входит еще и предустановленная RGB лента. Всем этим добром можно управлять как традиционным способом, то есть подцепив к материнке и настраивая через ее приложение, либо же через кнопки управления подсветкой на передней панели. Тут можно выбрать интенсивность подсветки, ее ее скорость, правда понять что за что отвечает без инструкции бывает достаточно проблематично. В общем и в целом вывод по корпусу созрел такой, плюсов и минусов достаточно. Из плюсов очень хорошая комплектация, то есть за такие деньги тут и закаленное стекло, и RGB подсветка и два вентилятора в комплекте. Радуют и фишки типа сдвигающиеся стойки с жесткими дисками, полевого фильтра на магнитах и подсветки портов передней панели. Качество исполнения корпуса также на высоте, ну и дизайн в целом очень даже неплохой, хотя вы знаете, что это дело субъективное. Из минусов я бы отметил непродуманность внутренней косой перегородки и самый важный косяк это отсутствие нормальной вентиляции на передней панели. Соответственно устанавливать водянку или какие-то вентиляторы спереди нету никакого смысла. Из более мелких минусов можно выделить то, что мало места под кабель менеджмент и ограничения по габаритам видеокарты, особенно в черной версии, где это действительно является проблемой. В общем, как-то так, друзья, вот такой вот получился обзор, все, что я могу рассказать про данный корпус. Если видео вам понравилось, было для вас полезным и информативным, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал, на нашу группу ВКонтакте. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. Ну и, конечно же, делитесь видео с друзьями, быть может, для них это будет также интересно и познавательно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч, дорогие друзья.